здравствуйте дорогие друзья сегодня я покажу одно из исполнений Double drive дистиллера. Double drive здесь сделан полностью на столе у него есть верхняя столешница и нижняя средняя полка он полностью выполнен в такой мобильной комплектацией, которая может перемещаться на столе в принципе в любом направлении здесь также сделан не только сама колонна на столе но и также шлем данная система трубопроводов и паропроводов которые выполнены в данной колонне она позволяет делать любые абсолютно комбинации по выпариванию спирта можно делать как со шлемом на колонне, также можно пускать мимо шлема и дальше пускать на холодильник на ретификацию, то есть здесь возможно в этом исполнении любые варианты для творчества вся обвязка сделана для воды в жестком исполнении эта обвязка Предусмотрена к, к полной автоматике, которая управляет всем полностью процессом, поэтому здесь уже смонтированы два крана. Вот они здесь установлены, два регулировочных крана для подачи воды как в дефлегматор, так и в основной холодильник. Краны открываются полностью в автоматическом режиме, так как и происходит отбор тоже головных фракций тела в полном автоматическом режиме. Сейчас я вам покручу, покажу всю стойку с обратной стороны. И вы увидите, как выполнена обвязка по подводу воды на холодильнике. Эта стоечка сделана для развода воды, нижняя часть ее предпособлена для подачи. Здесь есть также два еще запасных штуцера и верхняя стойка, верхняя часть, скажем так, трубы, это сделано для обратки. Сюда сливается уже горячая нагретая жидкость, которая после холодильника. Таким образом, вы видите обратную сторону данной установки. Вся установка подключается путем одного подключения трубопровода к пароводному кату. Данная установка может подключаться к любому паровойдному коту, независимо от литража. Система подачи пара управляется тремя кранами. Один находится внизу. Данный кран позволяет переключать между подачей на шлем и подачу напрямую в тарелочную колонну. Также мы можем использоваться без шлема, подачи прямо на холодильник. Это что касаемо нижнего крана. Верхний кран нам позволяет работать со шлемом. Мы его переключаем и пускать пары либо на тарелочную колонну, либо просто на дефлегматор. Это касается крана номер два. Следующий кран у нас переводит пары либо в реквизиционную колонну, либо прямо на холодильник. Что касается автоматики, то здесь еще ставится дополнительный клапан отбора. Как на отборе при дистилляции, так и при отборе ретификации. Который позволяет вам отбирать все фракции, как головные, тело и хвостовые. Если вы хотите узнать более подробно о реквизиционной колонне и оба драйдиселлере, там бы уже снято у нас были предыдущие видео, мы ниже оставим ссылочку на данное видео а сейчас мы еще раз покажем колонну со всех сторон подписывайтесь на наш канал не пропускайте видео, до новых встреч